Всем добрый день. Перед началом выступления я хочу поблагодарить всех лидеров и спонсоров за возможность вообще быть в этом лагере и всем предыдущим командам, которые выступали. Я хочу сказать, что вы большие молодцы и я думаю, что вы заслуживаете все дополнительных аплодисментов. Сразу представимся. Меня зовут Анастасия Рудская. Я Настя Алексеева. Меня зовут Дана Попова. Меня зовут Валерьева Юлия. Меня зовут, меня зовут Алексей Макеев. Александр Северенчук. Тема нашей команды — покой, цена, ценность. Я думаю, что большинство не понимают ценность покоя, потому что они не понимают в принципе, что такое покой? И если я сейчас к вам обращусь с вопросом, что такое покой? Какие у нас обычно ассоциации возникают? Обычно это спокойствие и спокойствие уверенность, возможно, отдых, расслабление. Но то ли это? Все эти понятия не совсем определяют понятие покой. Возьмем расслабление. Все мы присутствовали на встрече с мастером, и он наглядный пример приводил. Если мы будем говорить про расслабление, то тело вот так вот обмякнет. Это совсем не то, это слабость, а в покое сила. Если мы рассматриваем слово уверенность, то оно близко. Но уверенность это уверы около. Мы можем сомневаться, становиться неуверенными, потом снова уверенными, неуверенными. А покое это намного больше. Если вы в покое, вы уже в вере. Вы и есть эта вера. Также со словом «покой» могут ассоциироваться такие слова, как «упокоение», «покойся с миром». Эти слова используются в религии. И обычно они ассоциируются с, так сказать, умиранием тела. Определение покоя у нас в голове. Получается, что это все убеждение которые формируются благодаря культурному коду. Важную часть этого культурного кода как раз составила религия. Если мы рассмотрим все религии, то они предлагают именно выход души из тела. Таким образом, мы уходим от этого бренного мира, становимся такими духовными. Однако это в корне неправильно, потому что тогда возникает конфликт ума и тела. Мы лишаемся природной силы, которая нам дана, в отличие от животных, кстати, которые продолжают жить по этим принципам, поэтому у них есть конкуренция, доминирование. Мы, подавляя это, становимся более слабыми Ну и подавляем это развитие. Но страсти, эго, магнетизм, в этом году мастер тоже об этом много говорил, Ну, в принципе, это составляет основу всей этой концепции. Долго в этом состоянии быть нельзя, иначе это истощает. И сейчас будет хороший пример, как это выглядит в реальной жизни. Я повторю, меня зовут Дана, и в моей жизни произошла такая ситуация, я была очень активным человеком, в принципе, всегда, и стремилась максимально к самым высоким, так скажем, достижениям. Вот. И я решила, что я могу поехать в большой город и покорить столицу Юга, но я столкнулась с ситуацией ожидания реальность, и в ожидании я ждала, как, что у меня все получится, это будет максимально легко, но случилось так, что... Реальность начала на меня давить, я не стала не справляться со стрессом и ушла в тревожность, в панические состояния. И люди вокруг меня обесценили это, и я стала отказываться от тела и бежать от этой ситуации, думая, что в этом нет проблемы. К 20 годам, ну, это произошло, то есть переезд был в, 17, в 16 лет, к 18 годам вот у меня появилась эта тревожность. И к 20, после 20 дня рождения я закрылась в комнате, и мне максимально было... Не интересен этот мир, потому что я истощила себя, так как я забыла абсолютно про потребности своего тела, я перестала себя слышать. Я пришла к тому, что мой ум, он стремился, то есть я стремилась, я продолжала двигаться, но при этом всем я загубила абсолютно все свое здоровье, и во мне не было никакого... Никакой жизненной силы уже к концу 2021 года. В 2022 году, в январе, мне удалось найти тренировки хора «Транспорт». Я пришла на первую тренировку. Вообще я пришла одна. Мне было, в принципе, сложно тогда выйти из дома, но почему-то я на это решилась. Я вышла из дома, я помню этот день до сих пор, я пришла на тренировку, и мне было максимально спокойно на тренировке. То есть я пришла туда одна, и никого не знала, но при этом всем я ощутила вот это вот какую-то небольшую уверенность первый, первый раз. И когда была тренировка, я уже на первой тренировке почувствовала вот это, вот это отключение, когда у меня в мыслях ничего не было. А для меня, как для тревожного человека, это было максимально удивительно, потому что за последние 4 года Года, я привыкла к этому состоянию, когда в голове просто ш... вообще происходят <рисходят> такие страхи, э, что ты не можешь, в принципе, думать э, о чем-то важном. Вот. И после нескольких тренировок э, я уже нашла э, работу постоянную, которая до сих, до сих пор приносит мне огромное удовольствие. Э, э, я... Нашла себя и через четыре недели я не то что вышла из комнаты, я уже переехала из этой комнаты и начала свой путь становления личностью. И сейчас, я думаю, по мне видно, что я явно не закрытый человек в комнате. Вот. И... Я хотела, к чему я все это веду? К тому, что все мои стремления и мои эмоции э, из-за того, что я не слышала их телом, грубо говоря, да, и никак не работала с ними, э, я остановилась в своем развитии, и вот э, остановка ну, то есть, э, все мои страсти и мое эго привело меня к остановке то есть не только к развитию, но и к остановке своего. Да, в общем, дальше Юля. <связывая> я. Да, не было очень непросто рассказывать свои личные переживания. Так, мы рассказали о покое, рассмотрели с точки зрения, как это слово воспринимается социумом, как убеждение внедрялись с помощью религии и возникал разрыв между умом и телом. И также на живом примере Даны мы рассмотрели, как отсутствие покоя, то есть беспокойство, разрушительно влияет на тело человека и на его психику и лишает способности действовать. А для нас ценно действовать в этом мире, не выгорая. По сути, покой... Это слово, эту формулировку практически всегда без отрыва мастер ее дает в такой формулировке «покой действия». Можно ее дополнить, отдыхая, работая. Можно представить себе вот этот тест на руке, когда рука полностью расслаблена, то есть это отдых. Когда мы чувствуем, что вот, надо отдохнуть, то есть мы все обмикаем. Когда мы думаем, что нам нужно работать, мы переходим в некую зону напряжения и собранности. Так вот, в наших э, умах это совершенно несовместимые понятия, даже телесно это ощущается диаметрально по-разному. И тогда мастер приводит нам такой пример. Представьте, вы бежите за оленем. И в этот момент Одна нога у вас работает в то время, как другая отдыхает. Таким образом, сменяя друг друга, мы запускаем вечный двигатель. И этот вечный двигатель, можно так сказать, дает вот эту одну из самых важных ценностей в современном мире. Работая эффективно, без выгорания. Покой в действии ⁇ это очень всеобъемлющее такое понятие которая э, можно прочувствовать, только погрузившись телом, будучи в опоре, ощущения возникают неимоверные силы, которую можно сравнить со стихией с мерчем или ураганом. Эта сила настолько мощная, вот представьте, может снести все на своем пути, но при этом внутри там находится стержень из тишины и покоя. Тем самым представьте колоссальную силу, которая запускает покой в теле, покой в действии. Вы мощная сила, которая может преодолеть жизненные неурядицы и преграды, но при этом сохраняя тишину и покой внутри. Такой незгибаемый стержень. Покой в действии э, запускает такое состояние, что ты отдыхая работаешь, тем самым ты увеличиваешь свою выносливость, можешь работать без выгорания. Это ли не мечта любого современного человека, даже молодежи, так как депрессии это все что это бич современности. Также повышается КПД. Точность действий становится настолько высокой, это сравнимо с попаданием в цель. Вы не тратите время на поиски лучшего решения. Решение возникает интуитивно и быстро, при этом вы не теряете время. Также повышается высокая адаптивность, которая дает способность поменять решение и действия в зависимости от ситуации, это похоже на серфера, который скользит по волнам меняющейся реальности. Все это состояние покоя в действии невозможно и неразделим без тела уверенности и покоя в нем. Получается, тело уверенности, оно само собой как бы подразумевает то, что в этом теле уверенности, ну, в любом случае, есть покой. Потому что без покоя, ну, невозможно никак тело уверенности. И мораль в том, что сейчас многие разные практики, люди хотят прийти к этому покою через разные такие практики, современные и древние, как медитации, какие-то аффирмации, может быть, какая-то йога. Но все эти практики, они ведут не к покою чаще всего, а к такому большему расслаблению. И в моменты расслабления человек как бы больше отдыхает. У него нет вот этой вот собранности, что он может в любой момент адаптироваться и сразу включиться в работу. И ценность нашей практики именно в том, что здесь мы совмещаем вот это вот два понятия: когда у тебя в теле уверенности есть также и расслабление через покой, и как бы вот эта сборка, в которой ты можешь сразу адаптироваться и включиться. Также важно сказать, что тело уверенности, оно как бы, само собой, уже подразумевает опорность и внимание. То есть, ты, когда в теле уверенности, ты твердо стоишь на ногах, и ты вниманием затрагиваешь и свое тело изнутри и как бы всю окружающую среду. И это тоже очень важно понимать, что оно включает в себя. К чему я это говорю? Что именно наша практика уникальна тем, что, я думаю, наверное, нет никаких таких аналогий, практики или чего-то такого, что могло бы объединить вот эти два понятия, то есть покой в действии, чтобы ты был и спокоен, и адаптивен сразу включиться в работу и что-то делать. Итак, мы переходим к следующему слайду. Тут появляюсь я. Здравствуйте. Спасибо, Леша. Действительно, в практике практически на каждом занятии мы сталкиваемся с явлением покой. Но все, кто проходил тренировки у Татьяны Владимировны в первой смене, помнят, что в конце тренировки она нам говорит «минутку помолчите, а если говорите, то говорите изнутри». Накопление — это не просто ходить на занятия, это именно отрабатывать навыки практики хора в своей профессиональной деятельности. Хотя вначале мы же все когда-то пришли первый раз на тренировку и не думали об этом. Нас лидер или ведущий просто за руку туда вводит в это состояние. Но необходимо осознанно включать другой тип внимания, трансгравитационный тип внимания. Леш, я же прав, что вначале именно, так и было. Именно так и было. Расскажу тоже маленький фрагмент своей истории, как я это на себе заметил. То есть я в практике не сильно давно, порядка двух с половиной месяцев. И вот раньше до кемпа я ходил как такой обычный простой обыватель и смотрел, ну круто, практика, какая-то физическая активность, еще плюс спокойствие добавляется в жизни и такое вот ну состояние покоя иногда можно испытывать. То есть ты меньше нервничаешь. А здесь же вот до кемпа я смотрел на это вот на, как на обычную практику, которая добавляет мне чуть-чуть спокойствия в жизни. Ну и все, может быть, что-то там, движение какое-то, что я там в каком-то комьюнити. Но здесь только в кемпе я понял, насколько это на самом деле масштабное движение, и что вот если даже логически подумать, сколько надо было разным факторам сложиться, чтобы вот конкретно мы были вот этим звеном между порога эволюции, когда вот сколько разных религий должны были пройти, и как это все подвелось. И к тому, что ценность практики настолько большая, что это ну, на самом деле следующий эволюционный шаг, который часто люди не воспринимают. Принимают. И вот сейчас Саша продолжит, как делать так, чтобы люди чувствовали ценность. Да, потому что, вот как еще говорил Исмаил в прошлый спикер, что технический прогресс и его потенциал действительно очень легко увидеть. Илон Маск крутой, все это знают. Но увидеть потенциал эволюционного развития человека, это не так просто. Но... Именно у нас есть уникальная возможность сделать следующий эволюционный видовой шаг, который невозможно сделать без покоя. Цену покоя сложно сразу обозначить, но цену беспокойства нам обозначила Дана. Это потерянные годы жизни. Спасибо за внимание.